Добрый день, с вами Александр я богат, и мой новый курс «Онлайн риэлтор». Эта идея мне подарила моя замечательная мама. Так получилось, что общаясь в соцсетях, к ней обратились и спросили, а есть ли у вас в Батуми возможность приобрести, купить квартиру? Она порекомендовала квартиру, Состоялась сделка, и риэлтор вознаградил ее ее процентом. Мама моя получила 2000 долларов. Вы себе не представляете, какая радость была у нее в глазах. Это ее годовая пенсия. Ну что ж, у меня возникла сразу идея, замечательная идея помочь э, огромному количеству людей у которых такая же ситуация, кто точно так же, как моя мама, сидит дома возле компьютера, скучает, пытается найти себе работу, или же пытается, стукая по клавишам, заработать, и у многих, я знаю, этого не получается, или зарабатываются какие-то жалкие копейки, 100, 200, 300, 400 рублей, может быть и 1000 и более. Поэтому... Разрешите вы мне вам представить замечательное произведение, которому не будет равных в мире? Это курс онлайн риэлтор, курс, который поможет вам выйти из того состояния, в котором вы сейчас находитесь, поможет заработать и довольно-таки приличные деньги. Как все это происходит и почему выбран именно этот регион. Вы можете сказать, я живу в России, я живу в Болгарии, я живу в Греции, я живу в Турции, я живу в Германии. Здесь недвижимости полно, но она не продается. И вы совершенно верны. Значит, первый аргумент, который мы вам предоставляем, я и мое агентство, это наша замечательная база наша эксклюзивная база и место это замечательный регион развивающийся растущий в котором риэлторская жизнь просто кипит вы можете зайти в интернет и посмотреть объявления по продажам в Батуми и вы увидите что сюда приезжают именно приезжают Люди из разных городов, это Украина, из разных стран, из разных городов, это Украина, Россия, Белоруссия, страны СНГ, Германия и так далее. И так далее. Для чего? Почему же люди сюда приезжают? Да все очень просто. Во-первых, регион развивается, это жемчужина, которая находится у моря, это курорт, растущий, развивающийся, в котором огромное количество жилья и которое пользуется огромным спросом. Но преимущество наше с вами перед теми людьми, которые приезжают сюда. Вам не нужно будет тратиться на билет, вам не нужно будет тратиться на свой собственный офис, вам не нужно будет тратиться ни на что. Вся эта деятельность наша с вами вместе будет происходить онлайн. То есть мы с вами одна команда. Вы включаетесь в мою дружную семью, где работает моя мама, моя жена, мои друзья, я и вы. То есть, мы общая команда. Каким образом происходит у нас работа? То есть, у нас есть замечательное место, огромное количество квартир, которое продается и которое мы с вами будем вместе продавать. Это очень легко. И второе, у нас есть пакет документов, пакет фотографий, пакет объявлений, то есть, все необходимые инструменты у нас все это есть. И вы все это получаете. Курс состоит всего лишь из простых инструментов по базе данных. Это легко и доступно. База данных предоставляется только тем, кто ее сможет приобрести. То есть приобретая курс, вы приобретаете базу данных. И второе, второе это пакет инструментов, который поможет вам разнести информацию. То есть это платные и бесплатные методы продвижения рекламы. Вы можете сказать, что да, все это замечательно, замечательный прекрасный город, красивые места, красивые дома, красивые квартиры, они продаются. Но мне э, не удалось заработать. Что будет в этом случае? Я соглашусь с вами, что будут и такие люди, которые скажут, что ну вот мне не удалось заработать. В этом случае работает система возврата денежных средств, то есть те денежки, которые вы потратили на данную базу, на данный курс, вы возвращаете базу, возвращаете инструменты, возвращаете все, получаете свои денежки назад, то есть стопроцентная стопроцентный возврат денежных средств. Если у вас вдруг не получилась эта деятельность. Но в том случае, если у вас это все получилось, прошел месяц, прошел два, прошел три, и всего лишь один клиент, представьте себе, один клиент, во-первых, покрывает все ваши затраты, и плюс дает вам годовую вашу зарплату или годовую вашу пенсию. Представьте, как это прекрасно. Допустим, вы потратили месяц, два, три, четыре, пять, полгода вы потратили, и у вас нет клиентов. Да? С одной стороны, это тяжело, а с другой стороны, э -э грустно, обидно, и вы говорите, давайте мои денежки назад. Да, замечательно, и вдруг бац, и у вас есть замечательный, красивый клиент, который приезжает сюда, покупает квартирку, и вы получаете две тысячи долларов а может быть и больше и тем самым получается что вы все ваши затраты окупаете и даже остаетесь в очень большом плюсе в большой прибыли тем самым у нас сейчас с вами есть выбор внизу под данным видео есть кнопочка хочу сейчас Переходите по ней, и перед вами открываются три пакета. Первый пакет – это профи для профессионалов этого дела. Те люди, которые знают, что такое риэлторская деятельность, которым нужна, просто нужен доступ к базе, которые жаждут крови и жаждут клиентов. У них все есть, у них нет только базы. Этим людям мы предоставляем пакет профи, он самый дешевый. Переходите. Забирайте его, забирайте базу, она ваша, работайте, заключаем договора, заключаем сделки, и э, все клиенты, которые поступают от вас, они ваши. Следующий пакет – это базовый. Базовый пакет – это для тех людей, которые знают, что такое риелтовская деятельность, никогда не участвовали в ней, но хотят себя э, в ней попробовать. Этим людям предоставляется база, предоставляется пакет документов, предоставляется вся информация, которая необходима, чтобы начать этот замечательный бизнес прямо уже через несколько часов. То есть все у вас есть, фотографии, базы, объявления, э, сервисы, ресурсы. То есть все у вас есть, вы забираете этот пакет и приступаете. Третье. Это новичок для тех людей, которые даже представления не имеют, что такое риэлторская деятельность, но жаждут крови и хотят э, заработать эти 2000 долларов с каждого, с каждого клиента. То есть с каждого клиента, то есть не один раз в год, да, а с каждого клиента вы будете зарабатывать. Свой процент, который составляет ну, в пределах плюс-минус 2000 долларов. Да? То есть это 120-130 тысяч рублей и выше. Каждый клиент, каждый клиент вам дает 120 тысяч рублей. В дальнейшем вы можете не просто зарабатывать, вы сможете легко купить собственное жилье. Вы сможете с легкостью приехать к нам и путешествовать по миру и ездить туда, куда вы захотите. Вот такие три пакеты: три пакета открываются перед вами. Заходите их, выбираете и продолжаете двигаться дальше. Хочу сказать еще одну приятную новость: то, что данный курс невозможно будет подделать перепродать, э, смошенничать на нем, так как было это с предыдущим моим курсом. Этого невозможно, потому что эксклюзивные базы будут передаваться из рук в руки. Эксклюзивные базы, они меняются, они э, постоянно обновляются, то есть обновление происходит каждый день. И у вас будет доступ к этим базам. Очень хорошая новость. Ну что ж, я думаю, вся эта идея, вся эта красота, которую вы сейчас видите перед глазами, она вам понравилась. Торопитесь нажать кнопочку «Хочу сейчас», выбирайте себе пакет и связывайтесь со мной по контактным телефонам, которые вы видите перед собой. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня». Перед вами замечательный курс онлайн-риэлтор и Александр я богат, который поможет вам реализовать все ваши мечты. Всего доброго, до новых встреч. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, потому что здесь тоже будет полная информация о нашей деятельности, отчеты, видеоотчеты. И пишите, конечно же, свои комментарии. До связи.